привет народ вещает как обычно антон сегодня я решил порадовать вас новой подборкой невероятных вещей сделанных из внимания деталек конструктора лего каждая из них обладает своими уникальными особенностями и выглядит крайне эффектно в общем обещаю вам понравится а пока мы не начали поставьте этот ролик на паузу влепите ему лайк и про подписку на канал не забудьте чтобы всегда узнавать о выходе новых выпусков первыми а также не забывай в конце видео у нас конкурс на 1000 рублей все сделали тогда погнали а начнем мы с вами с того, до чего лично у меня руки доходят всегда в последнюю очередь. Я сейчас говорю о мусоре. А если все-таки затрагивать лего-игрушку, то о мусороуборочной машинке. Видимо, ее придумал такой же лентяй, как и я. Машинка имеет большой массивный внешний вид. Также она наделена и специальными ручками, через которые захватывается ведро и вытряхивается прямо в мусорный отсек. Мне вот лично во всем этом нравится не столько конечный результат, что она сделала вот это все сама. Хотя и это очень круто, сколько сам процесс.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 Не знаю, как вы, но я с детства имею своеобразную морскую болезнь. И нет, я не боюсь там воды и чего-то такого примитивного. Мне внушают страх глубина океана и размеры идущих по нему кораблей. Так я не сразу решился даже на запись этого ролика. Почему? Да потому что вы просто посмотрите на этого гиганта. Этот корабль буквально свел меня с ума. Это же надо было так запариться и построить настолько длинный плод. В нем вон даже хранятся какие-то уже конструкторные контейнеры. Но основная фишка тут даже не в них, а в том, что корабль – это по сути дом для всяких приколов. Тут вам и большой гараж для машин, и съемная лодка, и много-много всего секретного, что узнает каждый, кто решит поиграть с постройкой.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 Теперь перед вами грузовой эвакуатор «Лего Техник». Модель со множеством деталей отдает дань уважения самым известным тягачам в мире. Взгляните на аутентичную решетку, воздушные фильтры, фары, выхлопную трубу и яркую раскраску. Затем изучите все пневматические и механические функции, которые делают эту модель такой реалистичней. Отдельный разговор – это реалистичные функции, которым тут отдали должное внимание. Так, например, почему бы не открыть капот и не заценить этот потрясающий шестицилиндровый рядный двигатель с подвижными поршнями? Колеса крутятся, штифт вращается, что еще для счастья надо? Более того, как и у настоящего грузового эвакуатора, у этой модели есть пневматические функции, с помощью которых выдвигается подъемная стрела и поднимается и выдвигается стрела крана. Вот это оружие, например, тоже по своей сути не может стрелять, однако является любимчиком миллионов игроков PUBG.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 Одноглазый горец – это разблокируемое оружие ближнего боя для подрывника. Это оружие является огромным окровавленным мечом, в котором поселился дух жаждущей крови, из-за чего клинок меча постоянно шепчет «Головы», находясь в руках подрывника. Фух, вот это я понимаю, детализация в самой игре на высшем уровне. Главной способностью этого меча является возможность отрубать головы врагам, тем самым увеличивая скорость передвижения подрывника на 8% и добавляя 15 единиц здоровья за каждую срубленную голову. Если не вникать в числа, сама суть пушки очень интересная. Я с таким раньше никогда не встречался.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 Дело в том, что здесь ребята решили нафигачить целых два, 4, 6, 8, короче, целую кучу пар колес. Для чего это нужно, непонятно. Выглядит, конечно, круто, но вот насколько оно практично и удобно, остается под вопросом. Да, помню, как в детстве я любил играть во всякие игры песочницы на компе и строить там всевозможные фигурки. Делалось это, само собой, из игровых блоков. В принципе, то, что я вам сейчас покажу, можно сказать, было взято прямиком из игры. Это фигурка всем известного персонажа Марио. Ребята построили ее из лего-деталек и придали объемный внешний вид. В общем, теперь это полноценный выставочный красавчик, который то и делает, что привлекает внимание. Размеры у него, конечно, не маленькие, но, думаю, оно того стоило. Будь у меня такая игрушка, я бы не постеснялся освободить для нее и целую полку.